Итак, дорогие друзья, всем доброго утра. Хочу вам подарить ритуал заговорить духов торговли. Дело в том, что я на прямых эфирах обещаю подарить ритуалы на ту или иную тему, и потом становлюсь заложником своего обещания, потому что мне уже нужно сразу же это сделать, пока идею не свистнули и каким-то нелепым образом не выставили. Мне приходится сразу же это снимать. <смех> Знаете, как... Пока не поздно. Чтобы потом не было очень неприятно по поводу всякого. Уже не первый раз, да, мы с вами видим копирование всего. Поэтому я, как вам обещала, вот сейчас я вам хочу э, подарить. И знаете, что самое интересное? Искала заставку и нашла именно вот с таким названием заставку даже в интернете. Прям как подготавливали меня, чтобы я это сделала. И вот я сегодня вам дарю. Дело в том, что я много дарила вам ритуалов для купли-продажи, для торговли и прочее, прочее. Их никогда много не бывает по той причине, что мир торговли, он такой многогранный, разнообразный, вообще боги денег, фарта, они капризные, они все время требуют вливания новых в их это силовое поле. Этот ритуал подойдет для тех людей, у которых есть... Скажем так, может быть, свой торговый зал, магазин. Этот ритуал подойдет людям, которые работают через интернет, хотя я для них тоже давала ритуал. Но немножко по-разному нужно будет делать. Вам понадобятся купюры. В принципе, любые. Можно купюры вашей страны, но я рекомендую использовать доллар. У него сильная энергия. Потому что он по всему миру все-таки как бы работает по всему миру. Поэтому доллары энергия сильная. Две купюры, которые нужно будет потом положить. Один в торговом зале, в другой в кошелек. И мелочь. Я как-то давал уже крадник с мелочью в торговом зале, если помните. Ну, это немножко другое, но похоже чем-то. Значит, каждый раз, начиная свою торговлю с утра, шесть раз нужно читать на эти купюры. Один спрятать там, где вы продаете. Можно под столом прям положить. Второй положить в кошелек. Те же самые купюры. И мелочь новую. Мелочь должна быть, естественно, новая каждый раз. И заговорить на мелочь. Вот заговорили шесть раз. Эти купюры положили по местам. Эту мелочь вынесли где-нибудь в торговом зале оставили. Где угодно. Ну, желательно, конечно, не в туалете. Но если выхода нет, то ну, можно возле туалета. Можно выйти перед выходом, положить... Пока народу мало делать вид, что ты куришь, и где-нибудь кинуть и зайти обратно. Потому что это откуп духом, торговым духом, которые будут помогать вам продавать свой товар. И ритуалы, то есть слова заговора, они очень сильные. Сразу же начинают работать. Главное сделать как положено. Итак... Шесть раз над купюрами читать, я вам сейчас объясню до конца, что делать. Не обязательно там, не обязательно, чтобы был алтарь и прочее, прочее. Если вы дома работаете, если ваш товар продается из дома, или вы работаете через интернет, может, там сайты делаете, может, еще что-нибудь, в общем, такой визуальный, да, виртуальный товар точно так же. Как только начинаете работать, перед этим шесть раз начитывайте, один положите там, где ваш рабочий стол, вторую купюру в кошелек, и мелочь выносите уже в этом случае на улицу. Оставляйте на улице, можно перекресток, но желательно там, где люди ходят. Опять же, со словами, которые я скажу, оставляйте и идете обратно домой. Это уже для частной торговли, если вы торгуете дома или вы там через интернет продаете, понимаете, если у вас нету именно магазина как такового помещения. <coughs> Это призыв хозяйки данного места, где ведется торговля. И хозяйка данного места, он как, то есть она, извиняюсь, она как правило как бы руководит вот этими духами. Духами торговли, которые находится на рынках. Помните, черт базарный я давала для практиков. Ну вот из, того же, из той же серии, но ну, немножко как-то э, такой облегченный вариант, но для обычных людей, чтобы в деприсы самые темные не, не залезть. Итак, читать. Хозяйка данного места. Я обращаюсь к тебе. Отправь мне своих слуг торговых духов. На подмогу. Придите, торговые духи, откройте купцам ко мне дорогу. Благословите мою торговлю. Стойте на страже, народ созывайте. Да втридорого товар мой продайте. Вот Не показала, свеча начала активно просто. Усилилась, потому что это призыв сильных таких сущностей. Дальше. Пчелы на, на мед слетаются, а народ, на мой товар, слетайся. Врутся день, деньгу мне отдайте, а товар мой забирайте. Пожалуйста. Видите? Духи, братья, подмагните, чертенят сюда зовите, чертенята. Суетитесь, народ весь сюда гоните, всех зовите, подзывайте, весь товар мой распродайте. Деньга ты спишь, почиваешь, расходов не знаешь, я тебя бужу, пробуждаю, собери своих братьев в моем кошельке. Хозяйка денег, приди на мой порог, с духами торговли, слугами верными, каждый дух, стой за, за мной, махайте, махайте людей, до товара сгоняйте. С чистого поля, широкого раздоля, с дворцов и теремов. Народ собирается, соберется, придет, и весь мой товар разберет. Ты деньга, а потом, извиняюсь, потом, вот на это читайте. Ты деньга, тяни народ сюда. Ты деньга, собирай богатство в мой кошель. А ты мелочь. Иди на откуп духом торговли. И когда вы выносите, мелочь оставляйте, говорите, товарки мои в дураках, а я при деньгах. Поверните, вернитесь обратно. Еще раз прочитаю, потому что свеча начинает агрессивно прям гореть и немножко отвлекла. Ну, потому что я вам еще раз объясняю, что это очень сильные сущности призываются.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 Хозяйка денег, приди на мой порог, с духами торговли, слугами верными, каждый дух стой за моей спиной, махайте, махайте за мною, стой за мной, извиняюсь, махайте, махайте, людей до товара сгоняйте. С чистого поля, широкого раздолья, с дворцов и теремов народ собер... соберется, придет и весь мой товар разберет. Потом, ты, деньга, тени обращение к этой купюре, ты, деньга, тени народ, сюда, ты, деньга, собирай богатство в мой кошель, а ты, мелочь, иди на откуп духом торговли. Это положили под стол, это в кошелек положили, мелочь взяли, вышли, кинули мелочь туда, если в торговом центре или если вы дома, я уже объяснила, на улице, там, где народ будет ходить потом. Говорите, товарки мои в дураках, а я при деньгах. А потом увидите, какая у вас будет удачная торговля. И все будут с подозрением смотреть и завидовать, как всегда.